И мы сегодня рассуждать будем и рассказывать я буду про э, стратегему девятую. Мы говорим о 36 китайских военных стратегиях. То есть ну, не стратегиях, даже стратегемах. То есть это, если дословно, полководческая хитрость, о полководческих хитростях. То есть все, вся война и любое противоборство Можно переложить на эти 36 стратегем Вот стратегем 9, мы дошли до нее С противоположного берега наблюдать за пожар. Что это значит? Это значит, что в стане врага если есть разлад, смута и какие-то проблемы, нужно от всего этого держаться вдалеке. Можно даже как-то там способствовать тому, чтобы это процветало, но не впрямую, чтобы не быть увлеченным. То есть, вот иллюстрацию прочитаю. В эпоху борющихся царств государства Хань и Вэй воевали друг с другом. Правитель царства Цинь хотел вмешаться в их усобицу и спросил совета у своего военачальника Чэнь Чжэня. Тот ответил государю «Знаете ли вы историю о том, как Бен Чжуань Цзы охотился на тигра?» Однажды он увидел двух тигров, которые пожирали буйвола. Он уже вынул за пояс свой меч, чтобы напасть на тигров, но его спутник по имени Гуаньчжудзи схватил его за руку и сказал, эти два тигра еще только приступили к трапезе, подожди, пока алсность сполна разгорится в них, тогда они начнут драться между собой, большой тигр загрызет маленького, ну и сам ослабнет в бою, тогда ты сможешь без особого труда добыть сразу двух тигров. Ну, собственно, так и получилось. Большой начал э -э, грызть маленького, потому что... Не хотел делиться а, буйволом, да, и в конце концов оба тигра пали, от, ну в смысле от маленького, сказать, большой, да и получил ранение, а потом тот китаец забил уже большого и получил две шкуры. Так что весь китайская пословица Сидеть на вершине горы И наблюдать за схваткой Двух тигров Если вы помните Мао Цзэдун Это любимая тема Мао Цзэдуна Говорил про умную обезьяну Что Китай умная обезьяна Что когда два тигра Там два монстра борются А монстры эти тигры это Советский Союз и США Умная обезьяна должна Не принимать ничего сторону, Она должна сидеть в стороне когда они друг друга придушат, она может спуститься, их там добить с дерева спуститься. Так что это очень серьезная китайская тема, тема выждать, выждать у удобного момента. Умение ждать – это одно из искусств политических. Да? И вот возникает вопрос. Китай отлично и благополучно ждал. И у Китая, говорят, есть вечность впереди, потому что Китай вечное царство, поэтому есть впереди вечность. И Китаю некуда торопиться. И вдруг Китай заторопился. Сейчас заторопился. Вместо того, чтобы подождать еще 10 лет и не выпендриваться на американцев, а американцы бы сами скукожились, да? китайцы вдруг раскинули карты на столе, не имея всех козырей на руках. Те китайцы, которые кланились американским сенаторам, да, америка, американским представителям Госдепа, сейчас быкуют и рассказывают, что вы давайте с нами как с равными, и давайте не надо там нас учить жить, мы вас сами будем учить жить, и делают это в непозволительной форме. То есть, так как, например, когда царь Николай I да, послал Менщикова князя, ну не того, конечно, Менщикова, который был при Петре, а того, который был при Николае I, в Турцию с тем, чтобы он быковал и вызвал военный конфликт. А турки кланялись и говорили, нет, классно, вы говно, они говорят, да, мы говно, да, да, да, почему? Потому что они не хотели войны. Они ждали, когда будет результат переговора с англичанами французами, и французами, когда результат их удовлетворил, вот тогда и началась война, Они а потому, что там князь Меншиков навыпендривался. Так вот и здесь, понимаете, но ну, они понимают, что американцы им кланяться не будут, а почему они быкуют? Ну, значит, у них поставлена цель такая, именно такая, что вот сейчас нужно показать, что вот это водораздел, что те, кто с Китаем, они с Китаем, те, кто с Америкой, они с Америкой. Почему вечному Китаю это нужно стало сейчас? У него же есть время, у Китая есть время, а вот у Сы Цзинпина времени нет. Он руководитель еще времен Мао Цзэдуна, он очень старенький, по, по, по всем канонам уже дофига лет. Кроме всего прочего, мы получили информацию, и вы знаете, эта информация почти официально перед Новым годом, что у нее большие проблемы, что у нее там маневризм в башке. А вы знаете, с этим делом долго не живу Поэтому ему нужно принимать решение немедленно. Поэтому сейчас это единственное, что может спасти Россию, то, что Китай поторопился. Если Китай еще 10 лет, как наблюдал за... Сейчас я вам точно скажу. С противоположного берега за пожаром, еще 10 лет бы он наблюдал, то все там на противоположном берегу бы все сгорело. Осталось только просто прийти и, и сделать все, что нужно. Так что стратегия девятая закончила, наверное, свою активную фазу. То есть, Китай переходит к другим стратегиям.